Red, red, touch your head, purple, purple, make a circle, green, green, make it clean. Вместе с ребенком выучите это стихотворение на английском языке о цветах, обязательно сопровождая наглядностью и действиями. Вы увидите, как легко и быстро ребенок все запоминает, но не отдельные слова, а фразы и целые предложения. В дальнейшем он сможет использовать их в речи и свободно говорить.